Здравствуйте, уважаемые студенты! Любой процесс будет гораздо более успешным, если его реализации предшествует планирование, а сам процесс разбивается на понятные этапы. На каждом из этих этапов должна быть решена определенная задача или группа задач. Только после этого имеет смысл делать следующий шаг. Таким образом, пройдя все ступеньки, человек добивается своей цели. Такой подход следует применять и к процессу поиска работы. Проанализируем его основные этапы и выделим задачи, которые решаются на каждом из них. Как вы видите, этапы объединены в несколько групп. Маркетинговая, подготовительная, коммуникативная и адаптационная. Маркетинговые этапы включают сбор информации о ситуации на рынке труда, Постановку цели: определение круга потенциальных работодателей, поиск конкретных вакансий. Далее на подготовительных этапах вы составляете и рассылаете резюме и сопроводительные письма. Коммуникационные этапы включают: проведение первичных переговоров по телефону, прохождение собеседований и иных оценочных процедур, проведение переговоров об условиях работы. Успешное прохождение коммуникационных этапов приведет к вашему трудоустройству и, соответственно, к оформлению документов при приеме на работу, к адаптации на новом месте и успешному прохождению испытательного срока. Рассмотрим подробнее маркетинговые этапы. Очень важен самый первый этап – сбор информации о рынке труда. Ведь если им пренебречь, то вся дальнейшая работа может оказаться напрасной. Соискатель, который ищет работу, должен самым серьезным образом изучить рынок труда по своей специальности. Как это следует делать? Для начала, с помощью специализированных сайтов в интернете и газет нужно найти как можно большее число объявлений о вакансиях, на которые вы, как специалист в своей сфере, могли бы реально претендовать. После этого следует проанализировать информацию, которую вы найдете о вакансии, и выявить средний уровень предполагаемой оплаты труда. Основные требования и пожелания кандидатам на данные вакансии – отраслевые перспективы. Затем ваша задача будет состоять в том, чтобы по возможности объективно оценить свою профессиональную капитализацию и сопоставить ее с требованиями, предъявляемыми разными работодателями. Так вы сможете понять, насколько вы интересны как сотрудник для большинства компаний, а также для какого рода организации вы будете особенно ценны. Под профессиональной капитализацией понимается реальная стоимость рабочего времени того или иного специалиста с учетом всех его знаний, умений и навыков, образования, предыдущих достижений, гендерных и возрастных особенностей и прочих значимых для работодателя факторов. Однако при поиске и сборе информации вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Разные компании предлагают подчас несопоставимые условия. Разброс по уровню оплаты труда может быть в три и более раз. Специалисты предлагают откинуть 20% самых дешевых предложений от общего количества объявлений. После этого подсчитайте среднее арифметическое. Это и будет тот минимальный уровень оплаты труда, от которого можно начинать вести переговоры. Ваш максимум не должен превышать самое дорогое предложение – в противном случае вы рискуете вообще не найти работу или затратить на ее поиски очень много времени. После анализа рынка и оценки своей профессиональной капитализации наступает второй этап – постановка цели. Это должна быть краткосрочная цель, максимально детализированная. Приведем пример правильно сформулированной цели. Моя цель – до 31 октября 2018 года получить окончательное предложение от работодателя о моем трудоустройстве на должность бухгалтера. Компания должна быть стабильной и известной. Основной в деятельности – оптовая торговля. Офис должен располагаться в центральной части города, чтобы дорога от дома до работы занимала не более 30 минут. Заработная плата должна быть от 10 тысяч рублей на испытательный срок от 20 тысяч рублей при постоянной работе. Оформление по трудовой книжке. Трудности, которые возникают при постановке цели, как правило, связаны с недостаточной информацией о рынке труда, а также с проблемами самооценки кандидата, с определением его абсолютного и относительного профессионального капитала. При этом у одних кандидатов самооценка может быть чрезмерно завышена, а другие будут явно себя недооценивать. Итак, вы изучили рынок и четко сформулировали цель. Теперь вы готовы приступить к третьему этапу – определить круг потенциальных работодателей. Вам предстоит на основе полученных данных о ситуации на рынке труда Выбрать свой путь поиска отраслей и компаний, в которых вы хотели бы трудиться. Начать этот путь можно по-разному. Например, если мы продолжим искать работу бухгалтера, то наш круг потенциальных компаний будет ограничен следующим образом. Географические рамки. Мы ищем работу только в этом городе и только в его центральной части. Сфера деятельности компании – оптовая торговля. Размер компании от 40 человек. Компания должна быть известной на рынке. Уровень заработной платы в организации должен быть выше среднего. Когда критерии точно определены, можно приступать к конкретному поиску организаций, соответствующих принятым ограничениям. Четвертый этап. Таким образом, можно сделать следующий вывод. Если вы представитель массовой профессии, востребованный на рынке труда, то сначала вы должны искать конкретные компании, в которых желали бы трудиться. Если вы имеете узкую специальность, то, возможно, вам имеет смысл начать искать работу по отраслевому признаку. Например, если вы инженер-проектировщик систем вентиляции и кондиционирования воздуха, то вам следует прежде всего изучить компании, которые занимаются установкой такого рода систем. Ведь именно в этих организациях вы будете наиболее востребованы. Спасибо за внимание!